Здравствуйте, с вами Антон Ценов. Ой, блин, Волчаровский Ютуб удалил из-за недопустимого контента мое видео, реакция меда на раскаленный металл. Но не беда, у нас же есть Инстаграм, и как раз Одноклассники там есть и все такое. Так что ссылка в описании под видео. И вот все, я же говорю, нельзя больше делать такие видео, где те самые, как его... Реакция мед эксперимента издевайся над продуктами. Конечно, я же говорил сразу. Сразу кинули мне страйк, не стал подавать апелляцию, все такое это. Задал балла, блин, этот Ютуб, блин. Один раз он мне «Возвращение в прошлое, три последняя битва», оригинал фильма, который выходил 18 июня 2019 года официально, в прошлом году. Третий фильм «Возвращение в прошлое, три последняя битва», когда выходил это все неза за недопустимого контента. Удалил из-за не это этого всего а Потом пришлось перезапускать и там писать, что видео было это монетизировано, лишилось там этого всего еще и это понимаешь ли, ну что это такое, а? Но не беда, не расстраивайтесь Ведь оно видео до сих пор не удалено Оно может быть на других каналах и на одном из каналов, там если вы выдаете на мой канал, там есть и другие каналы, дополнительные, как бонусы. И все. И наверное, даже в моем в Инстаграме, в Одноклассниках, есть такое видео. Мед против расклененного металла. Или реакция меда на расклененный металл. Ссылка в описании. Ну, блин, ну, ну, постараюсь больше не выпускать такой недопустимый контент. Капец, это что, оно будет блокировать мое видео, если такое. Ну, впрочем, ссылка в описании.